Это что за гигантская коробка? А, это посылка. Чур я ее открываю, чур я. Нет, я буду ее первой открывать. Нет, я хочу открыть. Отстань, учи ее Аня будет открывать. Вот именно, надо Аню поскорее позвать. О, какая она огромная. А ты в курсе вообще, что сегодня на канале Magic Family вышло видео, где Миша училась плавать и утонула топором, как топор? Тише, Алис, ну, ну что ты начинаешь опять, а? Ну что ты начинаешь вечно, а? Но э, Юми и София ей точно там трэш устроили э, вообще. Ничего мы там не устраивали, трэш, ну разве что немножко потрэшили, да ладно, не буду говорить. Короче, сходишь и посмотришь на канал Magic Family, понял? Это был трэш, я точно тебе говорю. Нас ни вирус, ковид, не пугает, не любой вирус и ковид, наша дружба победит. Ну что, пушистики, вы звали меня? Да, да, Ань, смотри, какая гигантская посылка. Эта коробка больше нас размером. И правда такая большая, что вы в нее все поместитесь. Ань, ну давай скорее ее откроем. Тут написано, что она пришла из Санкт-Петербурга от... Да там, наверное, будет письмо от кого. Ну да, скорее всего. Так, сейчас, Алиска, давай слазь, я хочу открыть крышку. А я хочу эту коробку себе. Ну, ты потом ее заберешь. Сейчас-то слезь, а то же я не открою. Вечно меня гоните. Ну что, ну что? Ну что там? Сейчас узнаем, спокойно, Софи. Нам что, бумагу подарили? Да нет же, Эй, это специально, видимо, чтобы подарок мне не болтался. Не надо мне бумагу пихать, я коробку хочу, дом. Киса фокусник, ты уже тут как тут, не успела я отвернуться. Какая большая и тяжелая и красивая коробочка была внутри. Коробка в коробке. Вон там написано от кого? От Лизы Зубаревой и... Сони Тошпаковой. Толмаковой, топа, Толпаковой, Ане и ее питомцам. Простите, фамилию не могу прочитать. А все, а все, коробочка занята. Вообще-то кроме тебя она никому и не нужна была, Кисалис. Как это, как это? Ох, как же интересно, что внутри. Давайте развяжем бантик и посмотрим. Надеюсь, там будут подарочки для меня. Кисалис, а как же коробка, ты так хотела, ты так просила. Там тоже хороший подарок, аць. Приколистые нашлись. О, сколько тут подарков. Похоже, тут для всех что-нибудь найдется. Да, уж давно нам таких больших подарков не присылали. Ну что, там есть подарок для меня? Мы еще не успели посмотреть, ну вот, например, дельфинчик. О, это дельфинчик из Икеи. Да, а я думала, там только акулы, оказывается, там есть еще и дельфинчики, только они серые. А вот мячик для кого-то, для кого интересно. Мячики, это мое тюрьмой. Тогда акула моя, моя будет акула, акула. Юмичу, это, это дельфин, а не акула. Да неважно, все равно мое. А я мячик потерял. Потому что ты толстый, под диван залезть не можешь. Я не толстый, киса Алиса. Толстый, толстый. Смотри, там слайм есть. Да, видимо, девчонки тоже любят ваши распаковки слаймов. Сейчас посмотрим, что тут за лизунчик. Фиолетовенький. Ну как он? Аккуратней, Софи, только не лежи, как вы обычно это делаете. Сейчас я его достану из баночки. По-моему, здоровый. Юмичу, ты имеешь в виду не испорченный? Да, похоже, слаймик действительно очень хорошенький, не маленький такой. Классно растягивается, довольно большой. В нем очень много блесток. И он сиреневого цвета. По-моему, это баттер так ведь? Ань, а попробуй похрустеть. Ага, Мишань, он слегка похрустывает. Ну что ж, отличный слаймик. Ань, по-моему, тут еще один есть. Так, сейчас посмотрим, ага. На нем написано Magic Family Слайм. Сейчас я его открою. Оооу. Пахнет вкусно. Да, пахнет, пахнет ягодками. Даже не думайте, что это съедобное. Ой, тут еще в слайме какая-то бутылочка. Наверное, это размягчитель. Может быть, Мишка. А сам слайм такого цвета, не знаю, как он называется, в общем, очень яркий, внутри у него пенопластинки, он более мягкий, чем предыдущий, хорошо растягивается, короче, классненький. Ого, ого, у меня все руки покрасились им, он еще и руки красит, ой-ой-ой, ну ладно, пойду помою руки. Если там не будет подарка для меня, я обижусь. Ой, Аня, смотри, а тут какие-то вкусняшки есть, вкусняшки какие-то есть, может откроем? А Мишки лишь бы что-нибудь кушать, нет, вкусняшки эти для меня. В общем, это какие-то карамельные трубочки, человеческие, для двуногих, так что вам такое нельзя. Жалко, надеюсь, там есть вкусняшки для нас. А это кто тут такой милый? Это на Кису Алису похоже. Кису ребята говорят, что этот зверек похож на тебя. Не, правда, ничего не похоже, это вообще белка, я не белка, я, я, я Котомонстр. Может, это твой подарок? Нет, хочу дорогое что-нибудь, я не маленькая в игрушке играть. О, может это покемон? Ну-ка, ну-ка, что ты там нашла, Мимичу? Ты хотела покемона, потому что ты покемон, но это пчелка, очень милая, Кая кошелечек. Ань, ты вот кису Алису с Юми в школу гонишь. Это вы гоните, а не я? Ну, не важно, по-моему, это тебе, туда пора вернуться, потому что ты забыла склонение. Да я случайно так сказала. Очень-очень интересно, что это за кулек. Да, я заметила, Софи, что тебе очень интересно, что тут, это какой-то, ой. А, ну, ты, ну что ты за рукожопа? <laughs> Я не знаю, что со мной не так Это какая-то мягкая ткань, обернутая красивой лентой А внутри у нее... Сейчас посмотрим, что О, смотрите Киса Лис, может это твой подарок? Как ты относишься к пледикам? Да что ты надо мной издеваешься, что ли, а? Обычно ты любишь э, где-нибудь прятаться. Хочу подарок. А в этом белом пледике, обернутом ленточкой, была вот такая вот красивая золотая коробочка с бантиком, а внутри что это? Только не говори, что это ручки. Юми, ты права, это очень классный набор ручек. Рисовать? Нет, Юми, в школу ходить с ними. Вот именно. А, в школу? Это ручки для школы, да? Не-не-не, спасибо, мне не надо. А придется. Киса Алиса, смотри, какие ручки с блестками, в каком красивом чехле. Это тебе для вашей школы с Юмичу. Только не школа, нет. Тогда моя чё желтая, как у Пикачу? Как, скажешь, Юмичу. Держи, забирай. Крутяк, посибочки. Не хочу в школу. а, -а, -а, -а. Кажется, тут для нас вкусняшки все-таки тоже есть. Угу, <смех> давайте посмотрим. Похоже, вы правы. И похоже, не только для вас, но и для киски Алиски тоже. <смех> Ань, там на киске на Алискиной пачке что-то есть. На, на Алискиной пачке? А, -а, -а перышка павлина. Можно с ней играть. А я все слышу, там для меня что-то есть. Ребят, но ну, если честно, у меня к вам серьезный разговор. Давайте вот эти вот две пачечки лакомств, которые нам подарили, отправим собачкам в приют, нуждающимся. Потому что у вас лакомств много, и тем более вы такие лакомства. Этой фирмы не едите, а едите другие, вот я вам даже дам, чтобы вы не расстраивались Да, конечно, им нужнее Киса Алиска, тебе целую пачку лакомств подарили, но я тебе столько не дам Ну хоть немножко, хоть какая-то радость, весна, обделяете меня Киса Алис, по-моему, у тебя сегодня что-то не то с настроением, Муж больно ты ворчишь много Конечно, чуть что, то так это у меня с настроением что-то не то, ага. Киса-лиса, поделись вкусняшкой. Юмина, она же кошачья. Ну и что, ну поделись. Ничего тебе, не дам покемон, иди отсюда. Не поделюсь я с тобой. Ну, вот жадина-то какая. Юмичу! А чё, чё, чё это? Это линейка желтенькая, как ты любишь, в школу будешь с ней ходить. Ой, опять школа! Да, покемон в школу ходить не хочет, линейка классная, мягкая. Ага, а вот это что за интересная такая баночка? Может это слайм? Она ещё и сламинка. Ага, как сумочка, вы не представляете, знаете, что это такое? Это, это антисептик, представляете, в такой вот бутылочке. Вот это класс, полезная штука и прикольная Ань, тут похоже, тут похоже целый кулек денег. Че, серьезно и, и правда целый мешок с запиской. Ничего себе! Аня, давай прочитаем, что в записке написано. У меня на улице гуляла бездомная собачка. Я не могла ничего поделать, я пыталась, но у меня не получилось. Я потратила все свои карманные деньги. Это в приют. Вау, вот это она молодец. Передадим это пёсикам и котикам в приют, да? Конечно, мы всегда так делаем, когда нам кто-нибудь из мэджиков посылает деньги. Спасибо, крутяк. Согласна, такой поступок заслуживает лайка. Так, а вот а вот это вот, вот это вот что за штучка такая прикольная? В этой упаковке какие-то квадратики, а на них нарисованы единороги. Закончил пораньше все дела. Лег спать вовремя. Выспался, никуда не опоздал. Закончил пораньше все дела. Лег спать вовремя. Смешно. Может, это магниты? Или может это закладки? Может, может, это стикеры? а Может быть, это что-нибудь съедобное? А может, это подарок для меня? Не только вкусняшки мне подарили. Вы не поверите, ребят, но Мишка была права. Это шоколадный набор будни единорога. Молочный шоколад. Уж простите, но вам такое нельзя. Вечно нам ничего нельзя. Ань, а что вот в этой упаковке? Вот скажи, кисалис, вечно вам нельзя, да? Юмичу, ты мне там еще поворчи. Вечно вам нельзя. Конечно, вам нельзя человеческий шоколад, а? Я же не просто так вам это запрещаю, а потому что у вас могут быть проблемы со здоровьем. Ну чё, ну чё, чё, чё, чё такое, Ань? Ух ты, кажется, это блокнот, но он очень необычный. Точнее, обложка у него необычная с единорогом, и там внутри блестки. А блокнотик внутри классненький, в клеточку со всякими рисуночками, короче, прикольный. Ань, ты его потряси. Хорошо, сейчас, Миш, попробую. А, я поняла, блесточки там плавают, то есть внутри этой обложки вода, жидкость какая-то. Сразу видно, что Аня давно в магазины не ходила. Ну, ну и что? А это что там замороженное? Может, это мне подарок? Ты про какое мороженое, Киса Про вот это? Это вообще-то записка, в которой написано «Передай, пожалуйста, привет моей подруге Соне, Том Лаковой, наверное, и еще моей сестренке Кате». Приветик вам, девчонки. Да я про эту другую мороженку. А, ты про эту киса Алиса. У меня вообще нет подарка. Можно мне ее съесть? Софи, мне кажется, у тебя не получится ее съесть. А, а, она несъедобная. Ну ты че? Это ж вы любите антистресситься. Можно я попробую ее съесть? Да это же сквиши. Ааа. Лишь бы что-нибудь скушать? Ой, Миш, кто бы говорил? Вот мне кажется, что можно скушать. Это, наверное, какой-нибудь йогурт. А, нет, это ночная маска и интенсивное восстановление. Извините. А вот это, похоже, чьи-то портреты. по-моему, это ты. Я, да? А, похоже на меня? Ну, как сказать, Ну, похоже или нет? Просто не хочется ни тебя обидеть, ни художника... Понятно, да ладно вам, что, классно нарисовано и, наверное, правда похоже Кстати, про художников, смотрите, какие тут две классные ручки, одна в виде рыбки и цветной хвостиком, а другая просто черная Это снова скорее про школу, а не про художников Юмичу, какую выбираешь? Пусть выберет, конечно же рыбий хвост, конечно же рыбятина, хотя, хотя можно обе? Потом с Юми в школе решите Ну-ка, ну-ка, Ивась, ты кое на чем стоишь Ого, полный самоучитель рисования Ничего себе Целая книга, чтобы научиться рисовать Круто Ань, а давай погадаем на книге как, э, как это? Открой любую случайную страницу И какое тебе животное попадется, это будешь ты Типа какое я животное? Я поняла Открываю любую страницу и я э, э, Страус и, Или ежик Ты ежик нет же, страус вот так ходит лапкой, так это, это смешнее, пусть она будет страус. Смирись, Аня, ты страус. Ладно, я страус. Ты вот так вот прикольно ходишь, так лапкой делаешь. Вот так вот, вот так вот. А, ясно. Школу в школу, линейки есть, а ручки есть, что угодно есть, а писать-то в чем? А вот как раз для тебя, киса Алиса, тут есть и блокнотик, причем с радужными страничками, очень классный, с лисичкой и резиночкой. Тогда мне вот этот блокнот с вами ламингосом, с жидкостью с блевками. Ой, сами разбирайтесь, а? На самом деле я просто хотела киски на Алискины вкусняшки. Ох, Юмичу. Классный блокнотик. Что, вкусняшки мои? Вот Покемон я тебе дам. Так, я ходила в туалет, ну что там еще? Тут еще был список всех подарков, наш портрет напечатанный, все вместе и фоточки. Эй, Ван, ты стоишь на чьем-то лице. Да, извините. А вы видите, что у девчонок на руках? Да, это же мэджик-браслеты, нитки наших цветов. Класс. Так, кажется, у моего нового дома сломается сейчас крыша. Надо срочно эвакуироваться. Спасибо большое за посылку. Хотите, ребят, еще распаковок? Ставьте лайк. А теперь идите смотрите на канал Magic Family ролик про то, как Мишка училась плавать. Потому что Софи с Юми ей устроили там трэш. Эй, вот ты мне на голову наступил. Ничего не трэш. Трэш, трэш. Мы всего лишь трэш. вообще полный трэш ей там устроили. В общем, идите на канал Magic Family и смотрите, как я училась плавать. Пожалуйста, увидимся скоро.